Алфидерзе, Джепка! ла ла Всем привет, дорогие подписчики канала МРЛАТ, очень инкопарент На связи с вами ваш Альберт Вескир У меня утро воскресенье А это 44-й эпизод поскольку мы все пособирались Эти грабные тыквы Это тема, кто не помнит Пересмотрите то, что было в прошлом эпизоде Ну а сегодня мы продолжаем проходить по Кишграду И прежде чем мы начнем Озвучу комментарий Макса Зупера Который написал к нашему шорцу Вескир Соник У меня есть такой диск на приставку Слушай, ну, респект Респект, цифровые носители Спасут мир а От э, Подстав э, игровых магазинов Ну, к примеру, вот, вот Представьте, у вас есть Steam или, или Epic Вы берете эту игру, вы ее загрузили на ПК А потом они ее туда удалили А вы за нее заплатили а, извините, все, кончилось. Вы купили право получения игры? Все, это право получения. Это не игра, это право на ее вла владение. На владение ей. Все, у вас нет никаких больше прав. Хочу? А вы? Нет, нет, нет. Нет у вас никаких прав. Кончились эти права. Это выдумки, это выдумки человечества. Так, ну а наша сегодня задача... Наша сегодняшняя задача заняться этой... А, ну да. Кстати говоря, здесь у нас тоже есть... Э, ну, хулиганка разрушенную статуи, черт с ней. Жги, детка, жди, э, Зажечь сигнальные огни. Это последний сжигальный огонь. Это как раз таки с этими... Статую мы найдем. Монолит. Э, знамя долой. Одно знамя бессмерт. раздавств. Здесь, в принципе, мы это все, наверное, сделали. А то в крайнем случае я прибегну к гайду. В крайнем случае прибегну к гайду. Ну, я сомневаюсь, что нам здесь оно, вообще, в принципе, понадобится. Мне почему-то кажется, что здесь... Ну, вот прям... Ну, вот это точно статуя. Какая-то живучая статуя оказалась, мне кажется. Как оказалось Есть еще где что Я имею в виду по статуэткам Пока вроде нет Ладно погнали Давай Лара Помирать мне тут пока не смей У нас тут сегодня работы полно Сейчас еще по нам Сейчас из этой Заразы стрелять скорее всего А так оно и будет Вот музычка пошла. Громкая, тревожная. А вы сездаете. Надо как добраться бывает. до вершины башни. Только вот лед на пути мешает. Не переживай. Открыть ворота! Хм. Попробую применить этот груз. Ну, применим. Но сначала отменим. Вот сюда залезем. Давай-ка. Надо как-то его разбить. О. Карта обновлена. Что появилось? Ну, хулиганка. Ладно, с ними. Так. Реликвия, она будет дальше впереди. Это впереди. То есть, там, что вот здесь вот закрыт вход. Нам нужно как раз таки его открыть себе. А все остальное, получается, я нашел. Молодец. Какой молодец, какой молодец. Так, ладно, погнали. В крайнем случае оставшуюся откроем отдельно. Так, отлично. Но... -о -о -о. Погнали. Вперед, Лара. Приведи сил. На всякий случай выключу, а то мало ли, сейчас какая-то пойдет. Вроде никакой кацанки пока не наблюдается. Но я чу... еще можно повернуть требюшет. Может так я туда доберусь. Так, это не работает на поворот. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Надо, надо. Да вот черт знать как надо. Вон там еще требушет, кстати, я смотрю. М -м. Я ж пока не вижу знаков вот этого ордена. Наверное, все-таки воспользуюсь потом гайдом, как вариант. Ну сейчас нам главное открыть дорогу. Так. Давай, для начала. Так, для начала нам нужно зажечь еще один сигнальный костер. Ага, вижу. мешает пройти да. надо как-то очистить путь вот это зараза мешается ладно повернем сейчас его немножко в другую сторону чтобы я мог просто попасть вот на тот бок давай лара подключайся уже к этой системе извиняюсь Ой, что с этой, этой Ларр делал? делать? Вот серьезно, скажите, пожалуйста. Давай. Идем. Так, отлично. Тут есть что-нибудь? для изучение. О, есть что-то полезное. Как тут так левитируешь по воздуху? Это условная подсказка разработчика. Не надо мне таких условных подсказок. В реальности такой подсказки нету. О! Пора снести, врата. Пока рано. Изучат сначала все местечки. Открыть огонь! И добробийся да все Дедкашки. А -а. Так, ну а теперь ворота. Так, чуть-чуть севернее. Ветер северной широты, да неплохо. Подготовить баллисту. Огонь! Плохо. Ещё нужен удар. Что? Ой, ложись, ложись! Зараза-то какая! Ч, она теперь туда получается? Нужно еще разок. Давай, Лара! Вперед! Превратись, всё в гри. Так.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 Так, отлично. Давай, залезай, залезай, залезай. Так, иди сюда. Вот так, ему рикошетнуло. Ему в голову рикошетнуло. Так, отлично. Разрушить, разрушить ворота разрушить я разрушить могу Так, давай сначала Вот это откроем Чую здесь что-то есть Чую, что здесь Что-то у нас ведь есть Так, давайте смотреть Что у нас здесь есть Похоже, монгольские войска были полностью погребены под льдом. Так и не дойдя до центра города. Ну и хорошо. Подожди, получается, вот эти трупушеты, что ли, они, что ли, создали тогда? Никак не прицелиться. Пол... Механизм замерз. Значит, надо его отогреть. Хорошо. получится. Здесь надо что-то другое придумать. Давай пока спустимся вниз. Посмотрим, что здесь у нас есть. Так. Что-то немножко даже подключивать. Это, наверное, из льда. Это, наверное, из-за льда, я так понимаю. Ладно, наверх. Так. Включу пока вебку. Посмотрим, что здесь у нас есть. Надеюсь, нас здесь никто не попытается прибить. О, Осада Кити же, наверное, длилась Многие месяцы А это, так полагаю, и есть монгольские, да? Бывшие военные Запчасти, да? Mm -hmm. Да Монгол, кстати Хотя, если насколько я помню, монголы Не занимались осадными орудиями Нет, они делали осаду Но они просто заграждали город Они еще Никогда В прошлый раз же получилось Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, еще, Ларыч. <звук> да, но не до конца здесь у нас. Надо поднять повыше. Надо повыше поднять. что -то так выснишь, что я? Не висни. Надо повернуть стрелу крана. Чтобы груз оказался в нужном положении. Для этого мне нужно забраться вот туда, как. Кран вроде бы прочный а. Возможно, у меня получится. Подожди, ты предлагаешь по нему залезть на навер... ви... А, кстати, а это мысль? Ладно, мысль стоящая, попробую. Почему бы нет? Правда, что-то начинает подвисать, я не знаю почему. Реально, что-то подвисать сейчас. Это странно это все дело. Скорее всего, а, это скорее всего из воды. Здесь вода течет, тут водопад, Да, это скорее всего водопад. Ладно, давай, Лара, аккуратненько. Залезай. И идем наверх. Вот видите, он просто идет с высоты. Фризит немножко. Так, отлично. Это Прекрасно. Уравновесен. Сначала здесь я все смотрю. Вот, к примеру, монгольская... О. Да что, пачок лежит? Секретики обновлены. Что новенького появилось? Вот в городе много тайников появилось. Будет по, потом по городу походить дополнительно. Кстати, статуи я здесь новых не вижу. Это немножко печально. Значит, скорее всего, оставшиеся статуи будут в глубине Киджа. Так, давай. Отлично. Вот вам загадка с водой. Так. Походу я теперь закрыл ее, да? О. -о, -о. Теперь слишком тяжело. Баланс установлен. Ну, а теперь отморозим эту детку. Получилось. Да, получилось. А теперь давай поприцельно постреляем по всему этому мордограду. О, парни, не до туда пали. Лучники, от них нужно избавиться. Только прицелись. Давай уже. Альфедерзей, <реклама> <fitter's end>, детка. ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла то то то вижу вижу Вижу, вижу, вижу! Вижу, то то Давай, давай, давай, давай. не то то то то то то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 Ну а теперь постреляем помощнее. сильнее и по безумнее. Так, попал? Вроде как да. А, нет, недолт, недолт, недолт. Вот. вот это уже долет. Готово! Так. О -о -о. Будь открыт. Открыт-то открыт. Но где мои статуи? Нам еще много чего делать надо. Кстати говоря. Мис Погнали. <слелие> а, Клара, ты чего делаешь? Вы чего делать-то? С прыгай. Надо... Ну ладно, напрыгнул, конечно. <св permit> да уж, Крофт, ну вот серьезно-то. Не теперь куда? Так. Давай тогда сейчас мы... Во. Мы сейчас проедемся по всему китежу. И найдем остатки вкусняшек. Хорошо? То есть вот эти... Все вот эти вот припасы, при припасы. Все это пособираем. Потому что нам явно понадобится. Без этого, ну, точно никуда. Так, подождите... Часть у меня стык камера. Мне нужно, най... Мне нужно найти, во-первых, еще один плакатик, если уж на то пошло. Хотя большинство... Я просто смотрю еще по карте. Часть всего находится, конечно, здесь. Так, ладно. Да, я включил гайд, на всякий случай. Без этого, к сожалению, уже никуда в наш век. Потому что не все находится, а я хочу. Походу нам объявили бомбежку. Иди гуляй. Иди гуляй. Давай, забирайся, Лара. Даже не смей тут падать. В поверху пройдем. Где еще? А, вижу. Идите гуляйте, парни. Не моего вы арсенала. О, да, давай. Так, где? Лара Крофт стреляет лучше вас из вашей Алибарды. О, вижу, вижу, вижу. Так, спускаемся аккуратненько. А, здесь есть, наверное, куда выставить не. А, вижу, вижу. Давай, кровь! Внутрь! Чёрт, я не хотел сюда идти сразу. Но нас прям побуждает игра. На всякий случай. Это мало ли... Он сейчас дорогу закроет, Китиш. Вроде не закрыли, кстати. Давайте все открыто. Но пока туда не идем. Мы сейчас лучше все пособираем. Все-таки. вкусняшечки, плюшечки. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Ну, уж понимаете, о чем я, да? Блин, нас там парнишки ждут. Идемте. Так, где те парни? Тут один должен быть сейчас... Оста... Тут еще один должен был как минимум оставаться. Наверное, что куда? Куда они все ушли? Я, значит, сюда спустилась Посмотреть, где что Обитает Так, колокол Колокол сделан, хулиганка Си Последняя статуя Над нами А, точно Реально да, я пользуюсь гайдом, но, ребят, потому что я просто по-другому сейчас уже, к сожалению, их не найду в короткие сроки. Тратить время, ну, вообще не хочется, знаете ли. О, пуля не хотел долетать. Отлично, с этим разобрались. Седьмая статуя На крыше была, по которой мы бегали. Ну, конечно, это хорошо. Это... А, подожди, я там вот ее и сносил, кстати, по-моему. А может и не сносил? Ч-то е знает. Я ее сносил или не сносил, вот я не помню. в котором мы бегали. Вот, вот по этой над нами, которые. Не помню, не помню. Воли сносил. Эту сносил. А, да, ее и сносил. С земли. Так. А восьмая... У тороп это подняться на крышу, повернуть налево, в конце может перепрыгнуть на соседнюю крышу, в конце нее найдется статуя. Вот это что ли? А вроде летает в воздухе, кстати, мне кажется. Не уверен на 100%, что это именно она. Просто статуи должны быть все, как бы, в доступном ключе, если уж на то пошло. Разве нет? Так, подождите. Сейчас посмотрим еще раз все статуи. У входа нашли. Вторую входа нашли. Третью входа нашли. Четвертую на пьедесталах нашли. Напротив статуи лошади нашли. М -м на крыше, что была, нашли. Последнее непонятное место – это вроде как вход с трезубцем. Не Совсем понимаю, где это, но а может по другую сторону, наверное по другую сторону, не уверена Скорее всего это где-то вон там. Ход по другую сторону, и вон там все это дело и находится. Так, давай, Лар, залезай-ка. А что ты не залезаешь-то? Серьезно, что за женщина пошла? Лезть не хочет, садиться не хочет. Что ты вообще в жизни, от, от жизни хочешь, Лара? Вот скажи мне, пожалуйста. А, там проход не слишком. Сбоку. Ладно, я твой намек понял. Я намек понял, хорошо. Так, и все же, здесь должен быть какой-то трезубец. Пароход с трезубцем. Может, он, конечно, чуть дальше будет, как вариант. Не уверен, 100%. Ладно, допустим, знамя долой. У входа Китишграда находили, сбоку находили, э -э Трущобах находили. А вот это, по-моему, я четвертый не находил. У монолита находил. Давайте сейчас в Китиш сходим. В гости посмотрим. Поищем вот эти плакаты. Нам ну, просто реально надо это все сделать собрать. Быстренько соберем, у нас все готово. Заодно вот эти бонусы соберем. Как вот не крути. Бонусы, плюсики. Вот сейчас мы все будет хорошо. Никаких проблем. А, кстати, я отсюда могу посмотреть. Точно. Отпусти-ка. А, может, кстати... А, кстати, я могу сюда перейти, на ту сторону перешагнуть. Может, получится. Может, там, кстати, я ее и увижу, эту статую. Черт ее знает. Черт ее знает. Может, она здесь как раз-таки есть. Да, вроде бы ачивки, но... Вот скажите, вам сами бы не хотелось бы... Вот здесь, вот здесь, вот она. Вот место. Сука, субь, ты ревни-матери. А, кто лучший, а? Мы лучшие, ребят. Мы лучшие. Так, теперь давайте... Думать, как здесь спуститься. Мне. Как не спуститься, чтобы шижик не набить. Ну, тоже вариант. Так, теперь давайте смотреть, где... Здесь есть фотографии плакатов То есть я смотрю по этому гайду Пожалуйста, не надо так громко подрываться Здесь есть фотографии вот этих самых гайдов Да, мне он сейчас скажут О, фу, по гайдам делать. Ну, с одной стороны, ребят Сами посудите, если вот я их не нахожу Но есть информация, что они где-то здесь я что должен сделать? Я должен их находить. Тем более, у нас с вами, по-моему, не найдено только одно знамя из восьми. То есть, это очень хорошо. То есть, мы семь нашли самостоятельно. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы воспользоваться сейчас гайдом. Вот реально не вижу. Я воспри... отношусь к этому, ну, вполне себе адекватно и нормально. Ну, в меру адекватности, разумеется, конечно. Так... Где ты у меня? Ага Они все, кстати, в, в зоне видимости должны быть Заодно вот это все соберем Это польза для нас Как раз Гляди, все получится у нас Так, включить метку Так М -м -м. Плакаты на картах отмечены Дэшечкой Давайте тогда посмотрим подышечки Попробую сейчас так вот определить примерно нахождение Так, D 2 Ну, этот мы сносили Я помню плакат, его мы убирали Вот здесь он был Мы его убирали, мы его убирали че я не доставал. Плакат я сжигал, а вот это ведро с болтами нет. Здрасте. Монеты? А это что был в этой зоне? У меня появились смутные сомнения. Может быть здесь реально по сцене плакат не находится? Просто я здесь его проморгал. Ну че, такое бывает сомнение. Они на разок и Совсем бывает же, да? Со же бывает, так? Ну ладно, давайте рассмотреть. Да, вот здесь был плакат, мы его сжигали. Это был. Mm. Д... Дет... Вот в этом здании он был. Д был. d 5 точно был. Да, вот здесь он висел, мы его сжигали. Это я помню. А D7 и D4. Вот D4, по-моему, точно сжигали, но на всякий случай глянем. За D7 не ручаюсь, за D7 не ручаюсь. Но вот D4 был вот здесь. Сейчас глянем А плакаты они обычно вешают на внешних сторонах, поэтому как бы проблем с его обнаружением быть не должно. Вроде сжигал, вроде сжигал. Вообще спасибо реально вот о, людям, которые составляют гайды. Гайды это, это спасение, это реально спасение вот от задрачивания в играх. Давай, Лара, залезь-ка наверх. Мне с высоты проще передвигаться. Тем более у нас сами сегодня, смотрите, и алебарды, и баллисты, что только не был. Да, вот здесь мы сжигаем. То есть, получается, D5 и D4 были. D6, D7, D8. D8 была, а вот D6 и D8 под вопросом. D6 и D8 под большим вопросом. Вот туда и пойдем сейчас. Смотрим, где это здесь должны быть. Давай, Лара, не падай мне здесь раньше рыбну. Ты мне нужна живой. Так, кабан, не паникуй, не по твою душу сегодня. Так, смотрим. Д7 у нас был. Все. Он был у нас. Но он, его здесь я не наблюдаю нигде. Д6. Скорее всего, это отсылка до метро, я так полагаю, у нас будет, да? Просто если d 6 остался, это будет вообще забавно. Нет. Ау. d 8 Вот он где. Кабан, радуйся. Ты как, живой? Нет, просто пойми правильно, я с тебя переживаю. Ты все-таки обгорел. Да ладно, не дедусь. так. Вот тебе и кабан. Вот тебе и кабан. Что ж, ребят, давайте на этом с вами на сегодня закончим. Мы собрали, по сути, получается, все, да, их? А, че, стоп, Никаких... стоп, стоп, стоп. Какие кончаем? У нас вот еще парочка этих осталось. Я уже про них забыл. Я забыл про их существование. Ничего не закончено, ничего не закончено. Да будем оставшиеся вот эти вот... Секреты И потом закончено Потому что нам в следующем эпизоде Идти туда Руда Офиг, а, извиняюсь вот. странное экзотическое животное обычно все помирают за раз а ему прямо а в чем его экзотика а, две шкуры дают за раз лучше всего еще податься вздумают. податься со мной вздумаю. Заберу Вот, последний кусочек А, и там, а и там тоже сжигалось точно. Она потом валялась, это в рифту. Ай, друзья Знаете, кстати, как крысы, кабады, белки Все расплодились, все расплодились Все до одной Слушай, ну это прям весело, ты... это весело, вот хорошо Так, все добыли вроде как бы, да? Давайте сейчас зайдем на базовый лагерь Может что-то сейчас прокачать можем Потому что смотрите о -о -о -о... Материалы набрали? Набрали Все есть? Есть Давайте до базового лагеря дойдем сейчас посмотрим Может что-то найдется еще у нас дополнительным бонусом а, Кстати, получается я все здесь открыл По сути, да? Ну если не брать в расчет вот это, но Это сейчас включу метку По сути-то Да, у нас осталась только одна rue, и Все остальное открыто Слушайте, это вообще шикарно то есть, на что тратиться не нужно. Все есть, все хорошо. Так. Ну, почти все. У меня взрывчатки. У меня руды не хватает. У меня рудного дела не хватает. А он тут валяется. Так, это грибы. А он где-то валяется время от рыбки. Но очень мало. Это обидно. Вот то, чего должно быть, наверное, в избытке в городе древнем Все-таки Обычные металлы, шрапнели, Да, пусть немножко жар... ржавейший Но все же Этого нету, нет. Тебя этого не видать здесь, Но Назад ну, Кстати, получается, мы, по сути, продолжаем вот эти вот Выполнение Вот этих моментов Давай глянем, что здесь у нас есть А, у нас еще навык, кстати Давайте уж определимся. Раз мы выживал, пусть... Курс... Чего? Я тут... Алло, я тут все открыл. Зачем здесь знак вопроса? Что-то еще можно было бы открыть? Так, ладно. Ну, здесь понятное дело. Охотница... Но это понятное дело. Это теперь только на чашку осталось. Потому что, смотрите, ну... Создание зажигательных боб, ну, идея хорошее, только, извините, мы в Китежграде. Нет, ну, может быть, здесь и будет что-то, какие-то бочонки, может быть, что-то вроде. Ну, опять же, навряд ли, навряд ли это будет. Так, по оружию. А вот оружию что-то есть. Так. Дульный грузильник. Дульный грузик снижает отдачу и повышает устойчивость оружия при стрельбе. специальный рукоять. Отдача становится меньше. Давайте это. Так. А у дробашей у тактического что-то можно прокачать. Урон поменьше, но ствол с отверстием Уменьшена дача. Не знаю, не знаю Насчет этого дела По автоматам что-то есть Ну, винтовки с дульным затвором Мне, конечно, нравится Давайте глянем, что тут у нас Полированная коробка Уменьшает заедание И повышает скорострельность но опять же я буду тратить очень быстро Хотя сейчас бессмертные идут Может быть ее и взять как раз таки Армейскую штурмовую винтовку Но урон у нее конечно средненький Так сказать, на любителя я бы сказал Просто смотрите вот Я обычно использую винтовку с клядящим затвором У нее ну, урон по максимуму Штурмовая винтовка Из ППШ вообще брать то Это кошмар конечно Автомат Калашникова. Ну, боезапас зато большой, кстати, по сравнению, опять же. Хотя у этой запас побольше, но да, скорость, скорость заряжания повыше. Скорость стрельбы повыше. Ну, вот этих одинаково. Вот этого и этого одинаково. Только боезапас у каждого разный. И в зависимости, чем больше боезапас, тем меньше урон. Чем меньше урон, тем больше боезапас. Но я не знаю. но ну, тут... Боезапас незначительно раз... незначительный, конечно. Нет, ну допустим, вот ее возьмем, прокачаем. Полированная ствольная коробка. Обернутый магазин. Ускоряет перезаряжание. Может, его возьмем тогда? С Калашниковым походим. Нет, конечно. Че я несу? Нет, конечно. Винтовку берем стандартную. Стандартную винтовку. Винтовка с полированным затвором. Классика. Некуда не денется. А вот с дробашо, помповый дробовик. Дульная коробка. Ну, уменьшение отдачи, конечно, низкое будет. А, дробовик с. С переломным затвором. но ну, это, знаете, вот когда вот так раз зарядил. Но там по два будет. Это меня бесит. А, автоматический дробовик. Но ну, у него большой боезапас. Тактический дробовик, кстати, тоже хорош. Вот давайте, наверное, с тактическим походим. У него и боезапас большой, и урон более меня. Вот его давайте прокачаем. Вот он хорош. Вот он хорош. Да. Что ж, ребят, давайте на этом с вами сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилось. Лайк, комментарий, подписка на канал. Дискорд, ВКДН, Арт, Телеграм, ссылочки в описании. С вами был Вескир, Лара Крофт, Китишград. И впереди еще больше Безумия. До в следующей встрече. Всем пока. Увидимся.